упоминал уже этот фильм, для меня важный там на телевидении «Офицерский романс». И его снимали мы наполовину как документальный, наполовину как художественный. То есть очень много делали до съемок. И в том числе я помню, что режиссер, а, кстати, режиссер тоже был такой, который снимал художественные фильмы, По-моему, Юра Киселевна. Вот, и он на, на одну съемку принес фляжку. Такую солдатскую, да? Знаете, ну, конечно, сразу же, ну, увидел там, открутил пробку, а оттуда вином пахнет. Ты говоришь, что там это самое? Знаешь, это, это, это что, баджет, что ли? ну конечно. То есть принес, наверное, выпить, нет, говорит, это, это для съемок. Mm -hmm. Оказывается, в одном из эпизодов, э, какой-то мы снимали, какой-то песни, по-моему, для Нюрки, что ли. Ну, в общем, э, ему был важен кадр, где автоматная пуля там пробивает фляжку, из нее течет. Что-то красное, вроде как кровь. Вот после, наверное, писал песню. Ведь это сердце, А не фляжка и не вода, Течет, как кровь. Спасай последняя тельяшка, Дай силы первая любовь. Спасайте твоя тельняшка, дай силы первая любовь. В чужой земле, в нерусском небе моя следила, день за днем, как на садаском горе как хлеба под огнем атаки рели и подрывы ступулеметов и сердец, но мы с тобой остались живы, но Мы вернулись, наконец. А если снова Станет тяжко И нас война Догонит вновь. Спасай последняя Тельняшка, Дай силы первая Любовь. Спасай десантная теленяшка, Дай силы женская Любовь.